Всем привет! Это анбоксинг Wi-Fi адаптеров, ноунеймовские, no заказал на ebay, пришли примерно за месяц, ссылка в описании. Стоят 300 рублей, в комплекте, понятно описание, диск, даже не думал, что его положат, и конечно же сам Wi-Fi адаптер. Диск обычная болванка и на нем записаны драйвера. Хоть эти адаптеры и пришли из Китая, но они не пахнут китайщиной, а пахнут чем-то новым таким, а значит продукция должна быть из качественного пластика. Также есть несколько положений фиксации. Первое полностью прямо, потом градусов 45 и уже 90. Все это фиксируется. Устанавливаем диск. У меня У уже установлено Windows 10. Так просто попробовать решил. Так, вот диск открылся. Windows 10 меню пуск. Вот такое оно. Прокручивается колесиком. Можно изменить размеры и перетаскивание плиток этих. Можно раскрыть на фуллскрин. Хоть у меня компьютер и слабенький, очень слабенький, но Windows 10 летает. Хорошо. Устанавливаем. Точно такая же программа для такого Wi-Fi-адаптера. Крошечного. Он хорошо ловит только поблизости. Обзор на этот Wi-Fi-адаптер в описании. Теперь мне нужно отключить свой сетевой кабель от системника. Как можно заметить, пропал первый порт. Подключаем Wi-Fi адаптер в USB. Супер положение. У меня включен Wi-Fi. Вот. Итак. Нажимаем поиск. Сканирование. И вот нашло Wi-Fi сеть. Уровень сигнала 100%. Подключаемся. Нажимаем Далее. Вводим пароль от Wi-Fi. Нажимаем далее. Проверка Wi-Fi. Проверка ключа Wi-Fi. Все. Соединение установлено. Скорость подбирается автоматически. Теперь проверим скорость в реале. Для этого вставляем флешку в роутер, открываем Total Commander, подключаемся через Total Commander к флешке 2 слэша 1, 2, 168, 1, 1. Вот. Вот у меня флешка. Находим файл, который весит много. Пытаемся скопировать, скачать и смотрим скорость. 500 разрешений, где скорость показываемая. Очень странно, не показывать скорость. Значит, откроем в проводнике. Чтобы открыть эту папку, выделяем ее, нажимаем Ctrl-Shift, зажимаем и нажимаем один раз Enter. Потом еще раз Enter. Все, сейчас откроется папка в проводнике. Вот здесь вход, путь прописался автоматически. Вот. И теперь копируем, например, на рабочий стол. Да. Вот скорость показывает. 3 мегабайта 700. Это при... Это такая скорость при самом лучшем сигнале. Роутер прямо у адаптера находится. Флешка тут ни при чем. Флешка скоростная. Доходит до 30 мегабайт чтения записи. Так что это все Wi-Fi адаптер. Те, у кого соединение с интернетом менее 40 мегабит, тому такой Wi-Fi подойдет. Потому что все равно скорость не превысит скорости соединения с Wi-Fi адаптером и проверим второй работает ли он или нет вытыкаем этот вставляем новый скорость точно такая же всем кому было интересно ставьте лайк подписывайтесь на канал будут еще подобные обзоры также вы можете посмотреть другие видео. Всем пока!